Когда-то, давным-давно, когда игры делали для игроков, а не для лутбоксов, у студии Ремеди вышла прекрасная диалогия Макс Пейн, завораживающая своим гнетущим нуар стилем, великолепным слоумо и разрушаемостью окружения, и очень полюбилась игрокам. Прошли годы, и к своему удивлению я обнаружил еще одно великое творение студии, именуемое Alan Wake American Nightmare. Вторая часть была говно. Уже совершенно другая игра с оригинальными идеями, как в сюжете, так и в геймплее, совершенно своей особой мрачной атмосферой. И, конечно, Quantum Break. Но его я заигнорю, ибо нехер выпускать на боксе эксклюзивы. И вроде бы пора уже переходить на темную сторону и клепать батл-рояли на мобилке с лутбоксами. Но нет. В Времяди работают типы старой закалки. И к 2019-му они выкатывают шикарнейшие приключения рыжей Елены Воробей, говорящей переточенной травматики и хрущевке времен царя Гороха, именуемый Контрол. Да, это не карты деньги два ствола. Хочешь, я тебя в ушко поцелую? И конечно же, мрачный антураж, великолепная разрушаемость и очень интересная идея, концепция мира и сюжета, как бальзам на душу изливаются из этого творения на нас. Но не без проблем. В это чудо я играл уже на PlayStation 5, да будет прокляты ссаные перекупы консолей. И при плохой оптимизации игры в общем, она показывает весьма хорошую картинку и стабильный FPS, конечно не без багов. Более того, ребята решили пойти в банк и то, что в других играх являлось бы минусами и багами, в Control используется как часть лора. И выглядит это очень привлекательно. Здесь можно вечно залипать в одной локации, занимаясь вандализмом, превращая деревянные конструкции в щепки, обтесывая бетонные колонны. Левел-дизайнеры явно пытались создать из локации лабиринты большого бюрократического здания, гармонично перемешав при этом огромное количество чертовщины. И это у них получилось слишком хорошо. Так как ориентироваться в здании очень сложно, и карта этому не сильно помогает. Да-да-да, это вам не колда и даже не мой любимый Uncharted. Здесь игра не водит вас за ручку, и что, если честно, слава богу, с одной стороны, но с другой стороны наскучивает. Но об этом я чуть позже вам расскажу. Стрельба, взрывы и все, что связано с активными действиями в игре, сопровождается огромнейшим количеством эффектов. Все выглядит максимально зрелищно и кинематографично, аж до сблеву, если честно. Иногда вообще не понимаешь, что происходит. Но помимо всего великолепия, здесь есть и бесячие аспекты в виде сильной зернистости картинки и порой уж очень темных тонов. Местами игра вообще перебарщивает с тенями, да как вообще можно было придумать такие места, где вообще ничего не, не видно. Также благодаря какому-то там шахматному или еще какому-то реддерингу, бесячье мыло, появившееся еще на третьей плойке, никуда не делось, но качественно изменилось. Причем в фоторежиме. Все это пропадает и игра выглядит просто прекрасно Но мы, к сожалению, играем не в фото режима, а именно в геймплей и в сюжет Разнообразие врагов в игре, на первый взгляд, обычных людей В которых вселился индивидуальный инвестиционный счет Не сказать, что поражает Но есть тут и интересные типы, типа демонических Карлсонов Сейчас ты увидишь лучшее в мире с мотором <связывая> или кирпичных тучек. поэтому Каждый тип врага состоит всего из одной 3D-модельки, ну, кроме пары исключений. Но, опять же, это не тот фактор, за который можно цепляться и обвинять в привлекательности игры в том, что она не очень разнообразная или наоборот, игра весьма симпатичная. Так как сами по себе враги, ну, быстро пропадают, если мы с ними не взаимодействуем. Взаимодействовать мы можем только одним образом с ними, это кидать их в других врагов. В целом, большая часть огрехов графики скрыта в темных углах игры. А вот анимации героини да и вообще всех живых или полуживых или полумертвых существ в игре взяты как будто из прошлых игр серии и качество не особо подросли. В целом у игры с точки зрения визуала больше плюсов, чем минусов, при условии, что вам нравится мрачная атмосфера. Играется рейдерский захват ФБК, поехавший из-за детских травм Рыжухой Женькой, принимающий сигналы с Марса, почти прекрасно. Но больше четырех часов за присест играть довольно сложно, так как приедается. Я не знаю почему, но ближе к концу игры я немного заскучал от игры в целом. И начал разговаривать с цветами. Хотя вроде бы тут вам и регулярные стычки в разных частях здания, и необычная система крафта, прокачка оружия и RPG-системы, и даже сюжет интересный, к сожалению, прямолинейный. Но через какое-то время начинаешь зевать от этого всего. Даже феричные перестрелки, в которых можно не только стрелять, но и брать под контроль других персонажей, и левитировать, фидаться в них чем угодно, включая гранаты, брошенные в же создавать щиты из говна и палок буквально. Причем зачастую приходится именно использовать все функции, которые я перечислил, это вам вообще не колда, ни GTA, ни другие игры сервисы, хотя здесь также есть небольшой реверанс в игр сервисов, а именно именно постоянно появляющиеся и обновляющиеся мини-миссии сигнала тревоги в разных секторах. Вообще, местами игра даже напоминает резиденты, где сложная для понимания карта, надо учить повороты и постоянно бегать туда-сюда, убивать своеобразных зомби. Игра нас не водит за ручку и не говорит, какое задание нужно выполнить в первую очередь, какое во вторую. Иногда лишь подсвечивают точки интереса, именно когда вы находитесь на нужной вам локации, но зачастую приходится реально потупить, походить, поучить поворот, как я уже говорил. Также здесь есть своя РПГ-прокачка, правда разделена она на несколько необычных сегментов. Первый сегмент это уровни, которые получаются за выполнение заданий, возможно еще за что-то, за что я не понял, постоянно качающиеся перки оружия и самого персонажа, которые крафтится из материалов, выпадающих из врагов. И вроде это все то же самое, что есть во многих играх, но немного иначе. По большому счету незаметно наша героиня к концу игры становится священной инквизицией, которая накладывает на всех врагов анафиму и своей аннигиляторной пушки. И опять повторюсь, навигация в меню, среди заданий, в снаряжении, такое ощущение, что ее делали сектанты или сатанисты, поэтому даже сам черт ногу сломит в том, что там происходит. На первый взгляд оно все просто, но очень-очень сильно требует оптимизации именно в этих менюшках. Возможно, я просто деби. Объясните мне, как это вообще происходит в этой игре. Благодаря вышесказанному, геймплей игры идет рыбками, чередуя скучные попытки найти нужный поворот. К точке интереса и лютые потные зарубы, заставляющие использовать весь арсенал нашей полоумной героини и ее настолько же обезумевшей травматики. Судя по началу игры, сценаристы огромные фанаты Малевича. Да и не только сценаристы, но и левел дизайнеры. Огромный кусок лора игры, заключенные в записках, документах, которые в свою очередь спрятаны под черными полосками. Вообще вначале непонятно, что происходит. Черных полосок игры хватит, чтобы проложить дорогу от Калининграда до Владивостока. Но сам сюжет вполне линейный и выдается при помощи обычных кат-сцен и диалогов. Всю игру я шел и надеялся на оригинальный, но ожидаемый твист в игре. Но тут почему-то я ни разу не угадал. С самого начала и до конца идет единая сюжетная идея, централь. Почти все побочные персонажи довольно вторичные. Именно сюжетной мотивации проходить игру до конца у меня почему-то не было. Игра задает вопросы, на которые лично я не хотел отвечать. Да и данные игрой ответы не помогают закрыть игру как полноценное произведение с литературной точки зрения. Такое чувство, что разработчики сделали ставку на антураж, на сеттинг, лор, а не на сам сюжет. Удачно это или нет, вы решите сами. А я три четверти игры проходил с великим удовольствием, а вот ближе к кульминации, ну прям заскучал, зевал и старался прям вот с надрывом, через силу, просто дойти до конца сюжета. Попалась мне контрол по подписке, и скажу вам честно, не зря, хоть она и чуть затянута в конце, но все же стоит как минимум стоимости подписки. А точнее, я бы без смущения отдал бы 500, 700, ну даже почти тысячу рублей за эти 20 с лишним часов геймплея. Чего и вам советую, друзья мои. И вот такой вот эмоциональный, наверное, немного обзор контрола я вам выкатываю на ваше обозрение. А вы, пожалуйста, оставьте свои комментарии мне. По поводу этой игры И конечно же лайкосы, подписки, колокольчики И все остальное Пока-пока, ребят